Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Trading и его ведущий Григорий. Как всегда нас встречает заставка, которая напоминает о том, что все действия предпринимаемые вами на рынке ценных бумаг являются суть вашим и только вашим решением. Никто на него не должен влиять. Никакой профессиональный трейдер, никакой... Биржевой маклер, спикер и так далее. Экономическая хрень. Вы отвечаете сами за свои действия. Помните, это хорошенечко. Итак, сегодня нас ждет, как всегда, обзор российского фондового рынка. И в конце придумаем по ходу видео какой-нибудь очень полезную фишку. Естественно, кто досмотрит до конца, будет рад тому, что досмотрел. Перематывать не рекомендуем. Итак, первый у нас, конечно же, лукойл. Почему лукойл? Да потому что нефть преподносит нам все новые и новые низы. Чего мы ждем и, от, собственно, от лукоила. Но лукоил ползет вверх до недавнего времени, и сейчас он начал спускаться. По моему личному мнению, вот эта вот штука – это волна Б в трехволновой коррекционной структуре. Куда движется лукоил? Одному богу известно, но если мы посмотрим с вами на месячный график, то мы увидим, что все вот это вот у нас третья волна и развитие третьей волны, вот видимо это была первая в третьей волне. Ну и как бы есть такое видение, что вот сюда движется у нас Лукойл, ну а может быть сюда, куда-то в зону предыдущих коррекций идет, либо в эту, либо вот в эту зону, да? Это мы с вами увидим по продолжению времени. Хотя, с другой стороны, как бы э, ход-то очень такой сильный вверх, да? Поэтому, может быть, она и здесь закончится, коррекционную зона. Надо следить. Если у вас есть свой собственный план торговый, то вы по нему должны отрабатывать точки входа в длинные либо в короткие позиции чего я делал на рынке. Между прочим, последние две недели не самые удачные моменты были, но вот на этой неделе, в пятницу, причем все пошло. Тьфу-тьфу-тьфу, замечательно. Вот. Кстати, если хотите, сейчас похвастаюсь. МQL5, к сожалению, я могу показывает только свои сделки на Форексе, потому что MetaTrader дает возможность сигналы демонстрировать, чего не дает ни одна другая платформа. Вот такой вот график у меня по движению наличности. Прирост, как вы видите, уже близится к 20%. Сейчас у меня две открытые сделки есть, так что все очень и очень неплохо. Надежность, мне рекомендуют самую высшую, ни одной алгоритмической сделки у меня как видите нету, все сделки у меня сделаны вручную, прибыльных и убычных трейдов примерно одинаково, но сейчас посмотрим с вами риски. Обратите внимание на риски, просадка, у меня в пике достигала 5%. Это ни о чем вам не, говори, не говорит. <как> Загрузка депозита при этом, ну не больше 50% у меня. Зато прибыль очень-очень хорошая. Вот, так что есть чем похвалиться, с чем меня можете поздравить, друзья. Так, поехали дальше. Лукойл мы поняли, что он находится в коррекции. Зоны для коррекции мы уже тоже поняли. В этих зонах для коррекции вы по своей торговой системе, которую можете составить сам, мной или с любым другим профессиональным трейдером. Главное не попадаться на э, разводил. Можете составить. Так, смотрим индекс, что там RTS. Там тоже ничего нового не будет. Скорее всего, все будет вести себя точно так же индекс РТС фондовый индекс РТС <coughs> ну да собственно куда пошла нефть туда пошел почему то сейчас идет S&P 500 NASDAQ тоже к нефти присоединился по крайней мере к этой волатильности ну и РТС конечно тоже там же Собственно, с чем я вас всех и поздравляю. Мы почему-то все, уходя от нефти, полностью на нее пересили. Почему-то все индексы, основные ценные бумаги. Но это, я думаю, что это временно, это просто такое совпадение. Ну да ладно, фондовый индекс НРТС у нас тоже идет вниз. И тут видно, что, возможно, здесь есть параллельный рынок. Хотя это на дне, может быть, не совсем видно. Давайте посмотрим с вами на неделе. А на неделе видно только начало разворота. Окей. На дне видно, что, возможно, развивается параллельный рынок. Но это ни о чем не говорит. Здесь у нас был, было пиковое значение. Может быть, это конец волны С. И начало нового восходящего движения. А может быть это просто некая недозавершенная картинка, которая будет спускаться еще вниз и вниз. Как нам это с вами проверить? Да, да-да-да. Давайте посмотрим на недельный график, что мы тут видим в восходящем движении. Опа! Да и ничего конкретного мы тут не видим. На недельном, давайте на месячном заглянем. На месячном графике все очень паршиво. Как и на прошлой неделе, я вижу то же самое, что здесь была волна А, Б и здесь С. Ну, тут, возможно, какая-то сложность была. И это, мне кажется, тоже коррекционная волна. Относительно, видимо, вот этого снижения, либо вот этого подъема. Но по углу наклона это коррекционная волна. Либо... Это развитие пятой долгой нудной волны с такими вот глубокими откатами. Это мы с вами посмотрим, пока у нас не, не преодолены вот эти вот максимумы. Полагаем, что идет развитие некой коррекционной волны. Возможно, плоской коррекции, возможно, треугольной коррекции. Это нам покажет время. Вот. Переходим мы с вами на, переходим мы с вами на, что у нас там по плану, 5 секунд, сейчас мы наш план посмотрим, у нас должны быть по идее фьючерсы самые серьезные, да, которые торгуются, ну и что-то из Форекса, потому что оно есть на российском фондовом рынке. А его мы берем. берем берем за основу. Так, РТС мы посмотрели. Тот, который Майсекс. Маекс. Май Моекс. Нет, не Мекс, а IMOEX. Вот. Это индекс Московской фондовой биржи, как видим, он чуть-чуть отличается от РТС, а, собственно, отличается колоссально. Потому что здесь видно, что прошла вот эта глубокая коррекция, была эта волна B, которая закончилась волной C, обрезанной, недоделанной. Да, с другой стороны, можно это и по-другому посчитать, что это была первая волна, а это все третья волна развивается. Хотя нифига это нет. Можно сказать, что это А, Б и С. Это была третья волна в этом восходящем движении. Это четвертая, а это пятая идет. Но в любом случае, на месячном графике мы видим, что Линия аллигатора задрана вверх, это значит, что мы ищем покупки в длинные позиции. Это для долгосрочных инвесторов, я говорю. Вы, когда слушаете мои видео, вы обращайте внимание на периоды графиков, которые я рассказываю, потому что если вы будете искать внутри 15 минутки входы в длинные позиции ну, скажем так это не самый лучший вариант потому что для 15 минутки хорошо смотреть через призму дня что происходит на рынке а через призму дня мы увидим что есть снижающая тенденция растущая а о на падающем рынке значит надо торговать в короткие позиции если вы торгуете внутри дня, на 15 минутках, на 4 часа, ищите входы в короткие позиции. Если вы хотите сидеть долго, нудно и грамотно, то ищите входы в длинные позиции. Опять же, по вашему торговому а, плану. Вот здесь вот, кстати, на, на каком индекс этот графики лучше всего читается? Ой, прошу прощения, мне сегодня подустал, я сегодня двигал мебель в всей квартире, еще не додвигал, но вот присел, чтобы сделать обзор специально для моих высокоуважаемых зрителей. Так, ну на неделях он в принципе очень хорошо видны сигналы, да, и они вроде бы отрабатываются. Поэтому, наверное, на индексе лучше смотреть на недельные сигналы, да. А в недельных сигналах вот мы видим, если одну неделю сложить в две, да, то вот он дивергентный бар. Высокое закрытие предыдущего бара и резкий откат. То есть в этот момент, вот в этом вот фрактале была победа, скажем так, продавцов. Если бы мы это смотрели немножко в другом временном разрезе, то это был бы явно дивергентный бар на продаже. И он отрабатывается сейчас. Ну, не он, а сила, сила с которой продавцы одолели покупателей в этот момент. А, итак, мы идем вниз. Сказать, что здесь есть завершение, да, пожалуй, нет. Еще его нету потому что нарастает а вот надо искать вот я говорю если внутри дня торгуете несколько дней держите позицию надо искать все таки пока как мне видятся входы в короткие позиции и первые сигналы возможно первые сигналы появятся вот на этих вот уровнях хотя мы уже приблизились к предыдущей коррекции но видимо это Коррекция относится к большему масштабу. Либо мы сейчас будем делать какую-то волну B, после чего пойдем в волну C. Собственно, это я могу повторять вам <coughs> еще несколько недель. На рынке происходит мало чего. Вы следите за ним. Задавайте вопросы. Может быть, у вас есть какие-то интересующие вас ценные бумаги, которые я не рассматриваю, потому что не умею читать ваши мысли. Вот, а вы об этом сидите и молчите. Потому что абсолютно не значит, что если индекс московской биржи идет вниз, то какая-нибудь бумага Apple идет тоже вниз. Совсем не, не факт. Я хотя за ними сейчас не слежу. Но да, это так. Понятно, что индекс американской биржи у нас тоже идет, по-моему, вниз. Сейчас мы посмотрим. Да, он идет у нас вниз. Возможно, мы уже в боковике. Собственно, эта же история должна у нас отражаться и на нашем российском фондовом рынке. Ничего мы там нового не увидим. Так. А дальше пошли Сбербанк. Да. Да. СБР Фьючерсы. Фью, Сбер, да. Сбер. Ну, Сбер. Сбербанк Фьючерс. <свят> Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, не туда нажал. Сбер. Сбербанк Фьючерс. Итак, в Сбербанке та же самая песня, он корректируется вниз. Он достиг уже кое-каких высот, вернее низин. Но давайте мы с вами посмотрим на месячный график, изменилась ли у нас картинка. Картинка у нас в принципе не поменялась. Вот есть разметка либо это были у нас а, подтормаживает 5 секунд разметка альтернативная вот либо это у нас было а b и c и это развитие восходящего движения либо это у нас была только волна а это б а это будет c вот я друзья склоняюсь к этому развитию событий что у нас сейчас идет б а за ней пойдет c но, как бы Каждый трейдер, трейдер видит в, в картине ми, ми, ми, ми, рынка свое видение, поэтому рынок непредсказуемый, поэтому нету никаких механизмов, которые бы с достоверностью 100% или хотя бы 80% сказали бы вам, что завтра будет плюс или завтра будет минус. Нету такого. Есть только ощущение творческое начало. Вот. И есть еще машинная зараза, которая делает покупки и продажи в одномоментно с короткими стоп-лоссами и длинными тейк-профитами. Относительно. Ну и эта хрень, наверное, иногда себя неплохо показывает, а иногда и очень плохо. Так месяц неделю. А, кстати, выступает в Ютубе такой товарищ, который рассказывает, что он и со своими коллегами, не он сам, конечно, сделал некого робота, который торгует у, у него на ходе дня. Я, видимо, много про трейдеров смотрю, ищу своих ко конкурентов, оппонентов и коллег. Вот И поэтому мне стали его рекламу показывать, этого трейдера. Так вот, что он рассказывает? Он рассказывает, что он входит на открытие дня во фьючерсы, а фьючерсы на открытие обычно делают неправильное направление движения. там Либо кто-то скидывает бумаги, либо закупает. Или исполняются старые сделки. Это уж я точно не знаю, что там происходит. Это, я думаю, только бирже понятно, что у нее там внутри творится вот и он сделал типа робота которого вот ты входишь на этот день ты видишь типа дано ты делаешь ставки ну не ставки а делаешь заявки да на этих откатах торгуешь и идешь ты как бы по основному движению рынка после отката и тип робот выставляет Take profit и стоп лоссы, и ты там можешь за чуть ли не 100-200% капитала залить, почему 200, потому что в один день ты можешь с маржинальным плечом, но во фьючерсах это не маржинальное плечо, это называется гарантийное обеспечение, вы можете весь свой депозит на 100% залить гарантийным обеспечением там одного фьючерса. Все это будет очень плачевно, если позиция после клиринга будет не на вашей стороне. А если у вас балансированный take profit, стоп лосс, то все, типа, должно быть нормально. Но не всегда это работает так, я, честно говоря, не знаю, сколько нервов у этого товарища, который это рекламирует, но если вы сидите на своей работе и включаете такую торговую систему в свой план работы, друзья, вы непременно все сольете, я вам просто стопроцентно гарантирую. Если вы даже не сидите на работе, а дома сидите, но с вами нет наставника, того же самого вот этого вот а, трейдера, который это рекламирует, ну, и вы как бы ему доверяете процентов, то, друзья мои, вы все равно сольете процентов, потому что, блин. Страшная история, так, не будем, не буду дальше распространяться, сейчас только покажу, значит, на Сбербанке я предполагаю, что у нас продолжение с нисходящей а, тенденцией, это развивается коррекционная волна, я в Сбербанке нахожусь в опционе на продажу, он у меня замечательно считается все меня устраивает Но вот за счет этих откатов там конечно есть некая просадка но так как я ожидаю что он выйдет сюда у меня путь опцион исполнится замечательно вот это мы все чистим смотрим дальше газпром вот как раз газпром одна из ходовых бумаг и один из ходовых фьючерсов на рынке газ пром фьючерс газпром фьючерс открываем газпром вуаля газпром в боковике по крайней мере на четырех часах а, смотрим в день помните я говорил что надо было покупать колыпут, чтобы построить вот такую картинку а я-то был прав. <смех> Надо было просто эту сделку сделать. <смех> я не смог. Потому что я ре... а анализировал в пятницу. В понедельник я вышел. Уже этих ценников на продаже не было. Ну и ждать я их, собственно, не, не стал. Сделал какую-то крокозябру, Но как бы на этой крокозябре просрал. Хотя мог бы заработать. Да что ж такое-то. Оп. Оп. Ну, короче, как мы видим, «Газпром» остался у нас в коридоре, в боковике. Это значит, у нас тут идет некая сложная волна «Б», хотя можно альтернативно разметить, что это у нас была некая «А», «Б» и «Ц». Да, а это развитие нового восходящего движения. Черт тебя знает. Не знаю. Но история показывает, что «Газпром» очень долго находится во флете, в боковом движении. И думаю я вот, видите, с октября по ну, июнь, май, июнь, посередину, ну, конец мая, начало июня. Короче, по полгода он может в боковике ходить. Скорее всего он и сейчас в боковике. Поэтому действуйте вот такой вот опционной стратегией, и все у вас будет хорошо в Газпроме. Если будет что-то нехорошо, тогда действуйте по-другому. Если хотите узнать, как, записывайтесь ко мне на курсы. Я вас научу, как действовать по-другому. Вот. Итак, в боковике, да? В боковике, то на боковике, да? На месте -то у нас, по-моему, сохранилась восходящая картинка движения, да? И мы ждем когда же рынок себя проявит. Собственно, если вы в акции вошли, то супер. Вот где-то на этих же уровнях можно еще докупаться, там, если ниже пойдет, можно еще докупаться и ждать, ждать, ждать. Про, ну Вот а, эта картинка говорит о том, что у нас есть еще, еще тенденция к восходящему потоку. Вот это вот вообще в классическом анализе не в классическом, а как как его вот, техническом анализе, который подразумевает оборудование фигурами всякими графического. Вот это флаг у нас получается, хотя он еще не сформирован. И об этом достоверно сказать нельзя. Но я так на говорю, что здесь у нас флаг. А может быть у нас тут рубин? А может быть еще какая-то байда организуется? Это никому не известно и непонятно. Я говорю, что флаг. А вы можете со мной поспорить. Так вот, скорее всего, эта фигура говорит о том, что мы пойдем когда-то вверх. Но не так скоро. Вот, а сейчас мы с маме буквально на секунду времени зайдем в часовик, промотаем на утречка Где она тут была. Сегодня у нас какой? 23-я утречка оп оп оп оп оп, -оп. и так о чем этот э, прошу прощения что мне запал этот товарищ в душу я просто хочу обратить ваше внимание что то о чем он говорит имеет место быть но для того чтобы осуществить эти движения на рынке нужно нереально владеть собой и робототехникой которая Предоставлена вам в руки, потому что, блин, это шухер. Вот, смотрите, что происходит на открытии. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, 11, ну да, по местному это 11. Сейчас я его на центр передвину, вот она красавица, вот они эти свечки две, могу даже. Прямоугольничком пометить, чтобы они были в центре. Рынок идет не туда. Он идет 15 минут не туда. Потом он резко идет туда и продолжает движение. Я, друзья мои, когда начинал э, работать, я тоже эту фишку заметил. Она работает, ну, наверное, процентов 30-40% открытий, 30-40% открытий дней она работает. Вопрос весь в том, куда вы ставите стоп-лоссы и тейк-профиты. Потому что если вы их вообще не ставите, то вас вынесет. Если вы их ставите правильно, то у вас все может сложиться. Но это тоже не факт. Если мы смотрим с вами на 15 минутки, то в принципе на них тоже можно торговать и ничего вам не мешает. Вот смотрите, аллигатор смотрит вниз. Здесь у вас были замечательные позиции для входа в рынок. Короткие сигналы, вот. перемежающиеся бары, которые говорят о том, что сила продавцов высокая. Закрытие было бара над аллигатором. Все можно было входить в короткую позицию, давая отступ от максимума там на несколько рублей. Даже не на несколько рублей. Там, на 20-30 рублей дать отступ. Все, и вперед. И вы ждете, пока здесь вот у нас нарастает. он на пяти минутках. Ой, на пятнадцати минутках, это значит, что мы. Пока идем вниз. Нету сигналов гаснущего АО. Значит, мы идем вниз. Энергия импульса вниз нарастает, и мы идем вниз. Это все просто. Когда вас прошибет <coughs> пониманием того, о чем я говорю, вам это все покажется очень простым. Сейчас пока не прошибает, вы просто слушайте. Когда начнете сами торговать, если начнете сами торговать, вы поймете, что все просто. Это приходит с опытом. Так, Сбербанк, Газпром, ВТБ. То, что мы давно с вами наблюдаем, то, что нам интересно, потому что, возможно, там развивается первая волна. Смотрим. Так, что-то там уже не первая волна. Таямба. Так, еще дальше уходим на месяц. Угу. Ну пока еще, еще мы вот этих вот минимумов не пробили, минимумов еще этих не пробили сейчас горизонтальную линию ова вот этих вот минимумов мы с вами не пробили а значит у нас есть еще шанс хотя на месячном графике обратите внимание у нас уже была дивергенция ну не так чтобы очень здесь пик какие-то миллиметры, Но, возможно, это не действительно. Может, была, а может, и не была. Может, нам еще надо вниз разок сходить. Уже вот в этом вот периоде. И тогда у нас появится дивергенция, с которой надо будет шагать вниз. В, в, в, в любом случае, мы наблюдаем за этим графиком. Я пока здесь ничего не делал, потому что можно входить в короткие позиции, но что-то мне... под подсказывает, что уже поздновато. Сейчас на 4 часа перейдем. Если вас, если вас не пугают вот такие тени, то можете смело входить в короткие позиции. О чем эти тени говорят? О том, что м -м, закрывались стопы Тито, либо закупался кто-то, и он просто рынок снес объемом закупа или объемом там еще чего-то. Если тень была бешеная вниз, то это был бы объем на продажу, это объем на закупку был. Либо закрывался take profit там у кого-то, вот он взял там миллиард позиций, дождался своей очереди и закрыл свой а, take profit по дивергентному, например, бару, вот он пробил здесь он видит подумал что это c и вышел огромные позиции это так что вышел что блин какие-то из его позиций закрывались ну не из его а из-за тех позиций которые были в этом месте обозначены закрывались чуть ли не по максимумам значений ну да в общем это говорит просто о том, что очень неплотный рынок, мало покупателей, мало продавцов, и довольно большая заявка просто сбивает. Если вас это не смущает, вы можете смело входить, пока в короткие позиции, потом как будет подтверждение того, что у нас есть рост, можете входить в длинные позиции. На, оброшу, об, обратите ваше внимание, что на 4 часах уже появилась дивергенция, да еще и после коррекции появилась дивергенция, но так как на старшем таймфрейме в ДН у нас есть ровный параллельный рынок, то ни черта мы не рассматриваем эти дивергенции как указание к длинным сделкам. Нет, мы пока работаем в короткие позиции. И то, есть у нас хватает Знаний, терпения и опыта. Ну и ждем, как тут дело повернется. Скорее всего, а может я и не прав, может все будет падать и дальше. Но вот у меня такое ощущение, я вообще позитивист, да. А, люблю я, когда хэппи-энды. Вполне возможно, здесь с ВТБ будет хэппи-энд. А может и не будет. Так, э -э, магнит, смотрим с вами, магнит, магнит. Магнит у нас идет вниз, но тут уже явная была дивергенция <coughs> вот в этом вот движении. чем. По графику ощущение такое, что это вот третья нисходящая волна. Я, по-моему, с вами рассматривал уже сами производные от того, того от чего произошли а, фьючерсы. По-моему, там примерно такая же картинка. Но вот на снижение тут все напоминает сейчас третью волну. То есть, по идее, у нас должна быть некая коррекция сюда. Потом опять туда вниз мы пойдем. Сейчас я нарисую, потому что не все понимают а, говорильные образы. Кому-то удобнее. Словесные образы. Вот почему дивергенция, видите? Баа, -а. сейчас пять секунд. Так, стрелочка. Опа. Вот у нас была. вот у нас была вот эта штука и вот эта штука тут вот у нас дивергенция получилась, вот по этой дивергенции мы собственно и смотрим, что возможно здесь есть приостановление движения направленного и получается, возможно будет движение вверх. Я очень хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что трейдер должен работать Сознанием вероятности. То есть он не должен предполагать, что рынок ему обязан пойти вниз или рынок ему обязан пойти вверх. Он к каждой сделки должен подходить с вероятностным мышлением. Может, пойдет, может, не пойдет. Пойдет – замечательно. Надо уметь высиживать эти позиции. Не пойдет – у вас есть стоп. Если стоп не сработает, закрывайте вручную на тех уровнях, Которые вы, как правильно сказать-то, Дожидаясь с тех уровней, на которых вы выставили стоп. В процессе торговли лучше свои стопы а не двигать, если рынок идет в противоход к вам. Есть такая фишка. Хотя есть ситуация, когда и нужно двинуть, потому что вы обязаны просто сохранить свой капитал. Короче, тут решать надо вам. Ну и, соответственно, вашему торговому плану. Так. Магнит мы посмотрели. Это вот то, что о чем я выпуск, делал выпуск посередине недели. Давайте... Зайдем не через фьючерсы, а USD, рубль, через CFD-контракты. Nice. Нет, это не то. USD, рубль. Хорошо. Хорошо. USD, CAD, нет, RU, tomorrow, today, двойная бухгалтерия. Так, что у нас тут в месяце? Мы смотрим и видим как бы горизонтальное движение. То, о чем я и предупреждал, что доллар очень может быть в затяжном боковике что мы видели раньше. И если домохозяйки идут, закупаются долларом через банкоматы, то это говорит о том, что рынок, скорее всего, пойдет скоро вниз. А те товарищи, которые рекомендуют хихалками хихолками и хахолками покупать доллары через банкомат, это просто жулики. На их советы не стоит вестись, либо они черта не понимают в том, что они советуют. Ну так, значит, на месяце мы с вами определили, что доллар в горизонт ложится, скорее всего, в течение месяца или там в нескольких месяцев у нас будет боковое движение, то есть, если вы торгуете, чем вы там торгуете-то, фьючерсами, смотрите на движение аллигатора. Тогда, если вы фьючерсами работаете, работаете в дне, в дне тут все растет, все прекрасно, все чудесно. Но знайте, что это движение конечно, и концы его где-то вот на этих уровнях, выше этих уровней. Сейчас, 5 секунд. Картинка тормозит. Вот, допустим. Здесь мы ставим условный конец, это 71.33. Там может быть плюс-минус несколько копеек, потом все это пойдет опять вниз. Поэтому, кому интересно, можете смело, наверное, наверное, смело обращать внимание, закупаться опционами, строить так называемую коробочку в диапазоне. Будет лежать у нас доллар, несмотря на то, что и Минфин, и ЦБ будут закупаться валютой. Я думаю, что они будут грамотно закупаться, чтобы не раскачать курс. А тот, кто рекомендует что закупаться через банкомат, наверное, людям промывает мозг тем, что доллар рос многие лета. Друзья, это все бред, потому что как доллар рос многие лета, так он многие лета может и падать, и это ничего не значит. Там, где доллар рос, вот он рос-рос-рос, здесь он падает-падает, а потом он опять подрастет, ну подрастет он, допустим, до опять вмешается картинка подрастет он до 100 рублей вы думаете он 100 рублей будет стоить 30 месяцев или пять лет да нифига подобного он сделает вот такую же в пике а, козин рожу и пойдет вниз не будет он 100 рублей стоить долгое время если вы ждете этого момента то вас в любом банке просто накажут за это ожидание вы Придете в банк, а там вот эти вот курсы Today и Tomorrow уже вам сделают по 89 рублей продажу. То есть вы сможете продать только по 80, а купить вы сможете по 120. Потому что волатильность большая. Они за счет этого раздвигают рамки покупки купли и продажи. Естественно, вы окажетесь в минусе всегда даже. Ой, ладно, что там говорить. Это надо чувствовать, друзья. Этим нужно, ну, жить и наблюдать за этим. Если вы, как бы, по книжкам или там по видеоурокам, вернее не по видеоурокам, а вот по таким выступлениям блогеров, трейдеров на YouTube собираетесь научиться чему-то, ну, флаг вам в руки. Я думаю, что вы больше потеряете на своих ошибках, чем вы заплатите за обучение. Просто вот на своем опыте я вам говорю, я заплатил за обучение там 25, а потерял порядка <свистит> много, много, причем не просто в разы больше я потерял. Надо было учиться, чего и вам желаю. У любого учитесь, хотите у меня, если вам у меня понятно, хотите любого другого, но учитесь. Нечего просто сидеть и смотреть, и слушать чужие подсказки. Учитесь, не будьте средним инвестором. Имейте свое мнение. Имейте его не с одной точки зрения. У вас должны быть две хотя бы, три точки зрения. Вы можете на проблему посмотреть с разных сторон. Это значит, что вы уже не средний человек и не средний трейдер. <как> так, поехали дальше еврики, японцы, ну там все примерно одинаково, тут тоже не интересно, бренд, мы понимаем, что он падает, да, это мы все видим, что там конкретно будет, где там покупка, давайте сейчас на бренд перейдем, БР ну конечно, CFD, CFD. Brent Ucoil. Ну, пускай бренд пятьдесят 59 она стоит, да? Опять на месяце бренд лег в горизонт. Это значит, что здесь будет вот что-то наподобие этой картинки. Ну и ничего тут ждать ближайшие там а -а -а -а, месяцев не стоит, просто волатильность на бренде упала, а значит я в это попал кстати, я же сделал из опционов вот такую вот V-образную штуку Надеюсь, на повышение волатильности, но вот на эту картинку-то я <coughs> не придал ей значения, а она меня подвела а, так сказать, нефть меня подвела. Не Нефть меня подвела, а мое видение этой картины меня подвело. Надо делать, значит, коробок. Влатильность упала, все. Надо вести себя на рынке по-другому. Если вы хотите нефтью торговать, то торгуйте внутри дня. Опять же, если вам позволяет видение <coughs> ваше время. Торгуйте нефтью внутри дня. А это значит, что старшие таймфреймы для вас день, неделя. На дне мы видим, что нефть идет вниз. Хотя тут тоже есть некие намеки на то, что она ложится в горизонт. Да черт те знает, что с ней происходит с этой нефтью. Но опять же, совет мой. Просто так в драку не лезть. Просто туда не цепляться. Если вы понимаете, что инструмент начинает косеть, перейдите и вы найдите другой инструмент. Хотя на рынке сейчас, по-моему, только золото себя хорошо ведет. Как оно росло. Сейчас пять секунд. Gold доллар. Как золото росло, так оно и растет. С чем я вас поздравляю? Примерно там же растет у нас и серебро, тут же у нас растет и золото. Хотя появилась дивергенция на дневном графике. Угу, понятно. Ну да, либо у нас прошла АБЦ коррекция, да, тут вот была первая волна. Это ее коррекция ABC, и это растущая третья волна. Либо, блин, все хуже, и все это ляжет в боковик, долгий, мрачный боковик. Не знаю, посмотрим. Пока в неделе оно все растет, растет очень хорошо, рынок параллельный. Поэтому вот то, что мы видим на дневном графике дивергенцию, Будет коррекция куда-нибудь сюда или сюда и здесь надо искать точки на покупку. Хотя может быть никакой коррекции и не будет, а уже с этих уровней нужно искать входы в длинные позиции. В любом случае надо пробовать и то и другое. И что-то у вас да выстрелит. Вот это и есть вероятностное мышление. Это не значит, что если вы используете этот дивергентный бар, то рынок вам обязан. Отработать там один к 10. Ничего он вам не обязан. Он сейчас находится в А, Б, С. И еще похоже незавершенный С. А может быть, и завершенный. А может быть это все было просто А, это Б, и еще нету С. Рынок вам ничего не обязан. Рынок работает из суммы, мнений и видений трейдеров. Если трейдеры решат в большей своей массе продавать, то рынок пойдет вниз. Если трейдеры в большей своей массе и удельном объеме денег решать покупать, рынок пойдет вверх. Если трейдеры не могут определиться, есть война объемов на покупку и на продажу, то рынок будет находиться в боковом движении. И больше 70-80% времени рынок находится в боковом движении, потому что трейдеры не могут четко определиться с направлением своих взглядов. Поэтому вот так вот. Так, золото, нефть мы с вами рассмотрели, серебро там примерно все то же самое, платина никого не интересует, алюминий тоже никого не интересует, натуральный газ тоже никого не интересует, хотя я за ними наблюдаю. Почему? Поясню. Вот она, наверное, фишка, которую я расскажу вам сегодня. Значит, это рассказывают в курсах по МБА, на которых я учусь и по сей день когда-нибудь я это обучение завершу. Сейчас попробую на свободном месте все изобразить. Смотрите, если нефть у нас идет вниз по своей цене, то по-прежнему у нас работают скважины по добыче нефти. Допустим, цена рентабельной добычи нефти там 30 долларов. Я вот не помню, мне просто в голову врезалась эта цифра. Цена рентабельной добычи 30 баксов. Вот такие у меня баксы получились, как рубли или проценты. А рентабельная цена добычи 30 долларов за баррель. Как только цены начинают приближаться к этой рентабельной цене, ну, она с учетом там налогов. Я сейчас в упрощенном представлении рассказываю. Как только цены на нефть начинают приближаться к этой цене, резко все а, добывающие страны прекращают добычу, чтобы отработал экономический закон. Когда меньше предложения на рынке, то цена сразу взрастает, потому что все начинают драться за ресурс. Вот. Но при этом. Так как уменьшается добыча, а газ идет попутно к основному источнику, что-то к нефти, и нефть уменьшают в объемах добычи, то газ сам по себе начинает расти в цене. Вот так вот. Поэтому есть вероятность, что... А при продолжении падения цены на нефть газ начнет дорожать, с чем я вас поздравляю. И прежде всего он начнет дорожать, как вы думаете, для кого? Для промпредприятий? Нет, дорогие друзья, он начнет дорожать у вас в домах. Прежде всего газовые плите. Обязательно для того, кто будет много жечь газа, он будет стоить дорого. Вот вы живете в частном доме с отоплением газом, вот для вас газ будет стоить дорого. Потому что у вас есть чем платить, вы богатые, вот так вот. А для промпредприятий типа Лукойла и Газпрома, он будет бесплатный. Ну, я условно говорю, это капитализм, друзья. Вот так вот. Так что думайте, что вам дальше делать? До встречи во следующем эфире. Всего хорошего. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Мне все это полезно, чтобы понимать, насколько качественный контент у меня получается. Может, вы хотите что то еще другого. Будьте активнее, друзья. Только в активности победа в вашей жизни. Все хорошо.